Центр вращающийся тип 2535 предназначены для установки и крепления в осях деталей типа вал при их обработке с высокими скоростями на станках токарной группы. Центр изготавливается по гост типа А, исполнение 1, с постоянным центровым валиком, имеющим конус 60 градусов. Ставка из твердого сплава ВК8 повышает износостойкость, что обеспечивает долгий эксплуатационный срок.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 Они надежны в работе и просты в обращении, что экономит рабочее время.